Привет всем, кто зашел к нам на страничку на YouTube. Всех рада видеть. У нас сегодня новенькая, опять девочка. Вот, Надо будет в следующий раз мальчика сделать. Очень много девочек. Ну, Она достаточно милая, улыбашка. Это серия лимитированная, ограниченная версия. Выполнена, как обычно, из американского силикона Ecoflex 30. Как я уже обычно рассказываю, сосочки подходят те же, что и покупают мамочки новорожденным младенцам, детям. Их можно приобрести в магазине или в аптеке, для детских, где продаются детские товары. Также одежда тоже подходит, как для новорожденных, ну, примерно до 1-2 месяцев. Рост куколки 50 сантиметров с согнутыми ножками. Если разогнуть, то немножко будет больше 51 сантиметр. У нашей малышки серые глаза, стеклянные. Язычок во рту, десна, все как обычно. Очень красивые волосики, цвет такой светло-русый. Вот, я на фотографиях делала вот такую вот резиночку можно одевать. Как обычно бывает, малышкам так одевают. Вот, смотрится очень мило. Что еще хочу рассказать. Волосы, как обычно, из мягкого махера. Можно купать целиком куклу в ванной. Только обязательно аккуратно тереть губками и нельзя. А волосы мы моем обычно детским шампунем. И потом можно кондиционером, чтобы они лучше расчесывались. Их расчесывают только влажными, очень аккуратно. Потому что они изнутри никак не укреплены. Вот такие вот у нас ручки. Ноготки. Вот такие вот ножечки. Хотя она такая гибкая, хорошая девочка, улыбашечка. У куколки есть функции, у этой. Перед ней снимали видео, там нет никаких функций. А у этой малышки она пьет, писает. Можно давать водичку. Перевернем ее, покажу, какая она сзади. Вот такая вот куколка сзади. Когда переворачиваете, аккуратно поддерживаем головочку. Я читаю очень много комментариев. Настолько много, что я не успеваю отвечать вам. Хочу сейчас ответить. Во-первых, пишут многие, что нету цен. Цен нету, где посмотреть нету. Обычно под видео всегда в описании написаны ссылки на интернет-магазины, на группу ВКонтакте, на группу в Одноклассниках. Заходите. На ярмарке мастеров обычно выставлены товар, там можно задать цену. Ну, конечно, с детьми мы не обсуждаем вопросы. Если ребенок очень хочет, ребенок может попросить у мамы. Мама свяжется с нами и все узнает подробно. Вот. И еще можете задавать вопросы в комментариях. По возможности я, если вопрос покажется мне интересным, отвечу на него в следующем видео. Расскажу подробно. Вот то, что вас интересует. Ну, в общем-то, на сегодня это все. Я вам хотела показать эту девочку. Я это сделала. Всего хорошего и до новых встреч. Пока.